и мир твоей собственной извиняющей любви. Далеко еще, милый Леон, до всей той мудрости, которую я слышу и вижу вас. Я самых простых вещей не умею делать, все раздражает меня. Иногда даю себе слово помнить о вас, о флорентице, поступать так, как будто бы вы стоите рядом.